Приветствую всех. Сегодня я хотел бы побеседовать с плосковерующими и задать им пару-другую вопросов. Я уверен, что большинство из них эти вопросы еще не задавали. И надеюсь, их ответы для нас всех и для них тоже кое-что прояснят. А поговорить я хочу о самой идее плоской Земли. Собственно говоря, первый вопрос как раз об этом. Господа плосковерующие, что вас окончательно убедило в том, что Земля плоская? После какого полученного знания или жизненного опыта вы окончательно отвергли официальную картину мира или хотя бы серьезно засомневались в ней? И в копилку этой же темы еще пара дополняющих вопросов. Насколько вы уверены в правдивости и точности этих знаний? Почему? Почему? Вы проверяли их хоть на каком-то уровне, хотя бы мысленном? Отнеслись ли вы хоть раз к этой информации скептически, критически или хотя бы непредвзято? Почему вы уверены, что здесь вас не ввели в заблуждение? И второй вопрос, противоположный первому. Может ли хоть что-то разубедить вас обратно, хотя бы теоретически? Что будет, если вам это что-то предоставят? Если вам это уже предоставили, то почему вы до сих пор верите в плоскую Землю? Если вы здесь ответите, что не верите такому источнику информации, в принципе, то я вас спрошу, а почему вы тогда поверили тому источнику, который вас убедил в том, что Земля плоская? Одинаково ли скептически вы оценивали эти источники? А если ничто в мире не будет способно вас разубедить, то не являетесь ли вы в этом случае религиозным фанатиком? Прежде чем отвечать на вопросы, советую еще пару раз их внимательно послушать. Я в свою очередь постараюсь не оставить без внимания ни один ваш ответ. Особо интересные или наиболее популярные из них будут озвучены и проанализированы в следующем видео. Уверен, некоторые ответы окажутся действительно интересными и неожиданными. Итак, пишите ответы в комментариях, ждите следующее видео, надеюсь получится что-то интересное. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго.